Давайте честно себе признаемся, ну, по крайней мере, я себе честно признаюсь, что даже когда мир стал совсем черно-белым, даже когда мы говорим о чем-то самом-самом черном в этом мире, там все равно есть какие-то аспекты, по которым мы будем скучать, когда это черное из мира уберут. Мы все ненавидим Путина, и, разумеется, за дело, но когда Путин уйдет, вместе с ним уйдет вся жизнь при Путине, включая, например, борьбу с Путиным. Которая многим из нас нравилась как образ жизни, многих из нас она объединяла, для многих из нас она была частью идентичности. Я говорю на определенном языке, я люблю определенную культуру, и я борюсь с определенным диктатором. Я даже подозреваю, что кто-то в старости может поехать кукухой и говорить, что вот раньше, когда трава была зеленей, можно было бороться с Путиным. Верните мне Путина, чтобы я с ним боролся. Я надеюсь таким не стать, но определенно я человек 2019 года, 2018 года, если бы чуть пораньше включился в активность, то 2017 года. Мне было комфортнее всего именно тогда. Уже достаточно интересно, но еще недостаточно опасно. Тогда я нашел себя. На этой почве я объединился с другими. К сожалению, это время прошло. Сейчас я никто. Сейчас я просто один из 8 миллиардов человек на планете Земля, которые ждут смерти Путина, но не знают, что лично для этого могут сделать. Многие из этих людей боятся как-то участвовать, боятся взять на себя какие-то риски. Но я уверен, когда риски исчезнут, они что-то попробуют сделать. Когда Путин умрет естественной или неестественной смертью, и по их улице понесут гроб с Путиным, многие выйдут и плюнут в этот гроб, чтобы хотя бы так, хотя бы как-то притянуто за уши вписать себя в эту историю, которую будут рассказывать внукам. Хотя от них уже ничего не будет зависеть, но свое желание что-то сделать они проявят. А уж если те, кто будет нести гроб, попросят им дверь открыть и придержать, то выстроится очередь желающих открыть эту дверь. Сделать последнее маломальски активное действие, которое стоит между тем, что Путин здесь и Путин там, куда подальше. Вписать себя в эту историю. Оказаться хотя бы на самом конце этой цепочки событий, которые привели к тому, что Путина больше нет. Я говорю цепочки событий, но это не значит, что к нужному нам событию приведет только один человек, запустивший одну цепочку. Цепочки склеены в такую большую воронку. На конце воронки... Мертвый Путин. Наша цель. Мы, хочется верить, где-то внутри этой воронки, и мы можем привести к этой цели, если в нужном направлении запустим цепочку событий. Наша цель — стрелять цепочками примерно в нужную сторону, чтобы коллективно толкать историю туда. Чтобы там, на самом конце воронки, кто-то открыл дверь и неизбежное случилось. Кто-то, естественно, будет промахиваться и стрелять за пределы воронки, не принося никакой пользы, но стремиться нужно туда. С каких событий эта воронка началась, вот та, которую можно отнести к приближению смещения Путина, не знаю. Может быть, с какого-то фильма Навального, может быть, с какого-то доклада Немцова, может быть, еще с чего-то, для чего я слишком мелкий пиздюк, чтобы понимать. Но, так или иначе, скорее всего, она уже запущена, скорее всего, события уже двигаются туда. И э, я принял какое-то участие, приложил руку к коллективному усилию по ее сужению. Поэтому мне уже не нужно в конце плевать в гроб или открывать дверь. Я поучаствовал гораздо круче. Я двигал воронку, когда она еще не была одной цепочкой, когда еще не все было предрешено. И даже если я промахнулся и мои цепочки вели немножко в сторону, да даже если мы все пока промахиваемся, а настоящая воронка начнется и закончится где-то в стороне, по независимым от нас причинам, мы все равно участвуем, а это важно. Это лотерея, в которой участвуют все, а выигрывают причастность к непосредственной победе немногие. Но зато, когда они выигрывают, Путин исчезает для всех. И мы здесь за тем, чтобы Путин исчез для всех. Даже если мы потом поедем Кукуху и будем утверждать обратное, что нам важно было лично убить Путина. Верните Путина, чтобы я мог его убить. Нет, мы здесь были просто, чтобы кто-то убрал Путина. Неважно, кто. Как люди детей воспитывают? По-разному. Кто-то участвует больше, кто-то меньше, кто-то вообще промахнулся и не в ту сторону воспитывает. Но коллективно они дают ответ на вопрос, каким должно быть следующее поколение. Это общественная дискуссия, которая постоянно идет. Как воспитывать детей? И точно так же идет общественная дискуссия, как бороться с Путиным. Кто-то вот в пикет вышел, кто-то ролик снял, кто-то на выборах понаблюдал. Помните, были такие выборы? Это все перебор вариантов в поисках ответа, как можно победить Путина, как сдвинуть эту воронку в нужную сторону. Если ты по-честному помогал обществу перебирать эти варианты, то даже если тебе не выпал джекпот, кому-то выпадет. И ты поучаствовал, и ты молодец. Даже если прямо сейчас наблюдается какой-то застой, если правильную идею, как свергнуть Путина, кто-то придумает завтра, а мы устали и прекратили участвовать вчера, мы помогли отсеять ненужные варианты. Мы помогли тому, кто придумывает правильную идею. Поучаствовали в важнейшей общественной дискуссии нашего поколения. Если вы, будучи честными перед собой, знаете, что вы участвовали, что вы стреляли цепочками куда-то в нужную сторону, то не дайте разговорам о коллективной ответственности затереть вашу память. Вы же помните, что вы делали. Правильно ли вы поступали? Конечно, правильно. Достаточно ли вы сделали? Сложно оценить. Оценить это могли только вы и только тогда. Вы знали, что делают другие. Вы знали, какие риски светят вам за то, что вы сделаете то, что хотите сделать. Вы выбрали меру риска, меру участия. И вы выбрали ее правильно, если вы честны перед собой и ощущаете, что правильно. То, что зло оказалось сильнее, или цель оказалась чуть дальше, чем вы ожидали, или вы оказались чуть слабее, чем вы рассчитывали, не делает вас виноватыми в том, что вы участвовали как могли. А многих из нас эта борьба реально определяла, была частью нашей личности, по крайней мере, какое-то время. То, что мы сами не нашли способ победить Путина, не значит, что мы не искали. Результат не может переопределить процесс и его важность для нас. Если человек будет всю жизнь искать Бога, а потом умрет и не найдет, это не сделает его атеистом, это не перепишет его жизнь. Нет, он всю жизнь прожил верующим. Поздравляю. Мы, участок своей жизни, прожили в активной борьбе с Путиным. И это определяется тогда, когда мы участвовали, а не постфактум, глядя на то, получилось у нас или не получилось. Но важно быть честным с самим собой. И быть уверенным, что у вас действительно были причины не сделать больше, чем вы сделали. Что это были причины, а не отмазки. И оценить это со стороны не всегда возможно. Страх потерять работу может быть причиной, а может быть отмазкой, если вы на самом деле не так сильно от нее зависите и могли бы рискнуть. Незнание каких-то методов борьбы, ну, незнание о том, что в вашем городе существуют активисты, к которым можно присоединиться, может быть причиной, ну вы просто не знали, а может быть отмазкой, если вы догадывались, но не поискали. Если у вас были настоящие причины делать то, что вы делали, и не делать то, чего вы не делали, то эти причины так и останутся навсегда. Никто не может вас обвинить в том, что вы должны были действовать по-другому, зная то, что знаете теперь, будучи более независимым, чем тогда, если вы сейчас обрели большую независимость. А надо было раньше, надо было вот тогда. Даже сегодня ни у кого нет полной пошаговой инструкции по борьбе с Путиным. Иначе бы кто-то уже давно прошел ее до конца. Есть только общее направление, в котором нужно вести эксперименты. И чем раньше, тем более смутной была эта цель, и тем меньше это было похоже на инструкцию. И поэтому, если вы действительно делали все, что вы могли сделать, как вам казалось тогда, все, на что вы думали, что вы способны тогда, то никто не может вас обвинить в том, что вы сделали недостаточно. В этом смысле нельзя говорить «делай, что должно», потому что что должно было делать, мы узнаем только в конце, глядя на эту воронку с обратной стороны. Надо делать, что можешь. И если ты честен с собой и действительно делаешь, что можешь, то никто тебя ни в чем не обвинит. Если однажды я пойму, что я был с собой нечестен, что я умудрился сам себя обмануть, что я всегда знал, что могу сделать больше, но не сделал больше, то я сам громче всех скажу, что я мудак. Но это скажу я, и это будет потом. Никто раньше времени не сможет мне навязать эту вину. Миру мир.